Так, дорожка усыпана, притоптана, как широкая река в эту сторону, в эту сторону. Силы незначительного отряда. Мелкого, но сильного. Даже здесь тропиночка под управлением главного командующего господина Королева. Как у тебя звонят-то? Генерал? Да ладно, рядовой. Т-то ты не похож на рядового. Я, так лично, полковник. Да, Егорка, у тебя какое звание? Нет. Ты не знаешь, ну ладно. Вот. Так разровняли а все. Что говоришь? Чистая погона, чистая совесть. А, -а, -а понятно. А -а -а. Чистая погона, чистая совесть. Я же связалась с теми, кто тут служил. Я говорила тебе? Но... Кто тут жил. Видео снимаю по историю, как мы тут живем. Они говорят, молодцы. Солдаты так не работают. Как мы работаем, да? Да. Так что вот. От всех, да? Да, целиком вся 15-я в полном составе. Ну и Горка тоже, молодец, он сразу Егор. отозвался. Да. От начала до конца. Но мои тут маленько засветились, только слегка. Понты проколотили и убежали. Вот. При помощи экскаватора все разровняли. А теперь выбираем крупные камни, чтобы было ровненько везде. Скажи, да. что за оружие у тебя? Это молот. Молот? Ого. Это топор. Топор. Это, наверное, знаешь, топор, как у древних, древних людей, пещерных? Да себе копье копье подожди подожди копье это копье еще но ну, вот это древние были. люди такие же наверное они обматывали чем-нибудь волосами или еще чем-то это арома где гулять еще остается когда много времени домой идти время до 20 уже ну. 8 часов да вот это да вот это у тебя оружие ну-ка возьми все в одну руку то я покажу мой самый большой Тяжелый он? Сама потрогала. Ну Ого! Тяжелень какая. но ну, он зато настоящий. А что ты им будешь делать? Камни разбивать. Камни разбивать. это у меня очень крепкое. А вы, наверное, еще сделали. Ее очень надежная ручка. Ага. вот ты всю эзоленту истратил? Осталось маленькой. Понятно, осталось немного. Тебе надо еще сделать яму для мамонтов. Они будут бежать, в яму прыгнут, нечаянно. И вы там их этими своими а ты... орудиями задолбите. И у нас будет много-премного много мяса. Да, они же бегают тут по ночам-то. Помнишь, ты кости мамонта находил на речке? Угу. Ну вот кто-то там его убил в Кирка? Это по-другому называется? Кирка. Ничего себе. А это твое оружие, а у Ромы? Это Ромина, это Толина, а это Суману. А, ты сама... У тебя, ну, не, не это, не стучи тут дома. -то. У тебя три, а у них по одному, да? У меня круто, 4. круто. Тебе привет от Т ⁇ Сметкина. Сметкин, привет. Я передала ваш привет Максимке и Толику. Ну, не стукай, не стукай тут. Тебе оружие очень... Трудно делать. Так, надо матывать очень много. А у Вани есть оружие? У Вани была, он сломал его случайно. А ага. кто же ему делал? Да. Все понятно. Я всем делал. Ты самый главный командир во дворе? Ну как главный? Чужак придет, я его этим молотком дубачку. Конечно, пускай не куда-нибудь. придет, или какой-то большой здравей, как я у кого-то стукну в Пускай через... Кирилл. Но пускай вот я спрашиваю, можно ли тут играть, да? Да. Все правильно. What are you?